Привет, это спасибо за фрагбро. Сейчас я расскажу, как пофиксить такую ошибку в Warface. Слишком много попыток входа. Вот, я пробовал там варианты, которые писались на форуме, в том числе смена пароля, но это не помогло. Вот, и мне помогло удаление полностью папки профиля игры. Плюс я заходил на другой сервер, не на Москву, а на другой сервер. И плюс перезапустил и С. Но если просто перезапускать и С, то не помогает. А если вот еще удалять папку профиля игры полностью, то тогда нормально. Чтобы удалить папку профиля игры, вам нужно нажать на галочку, которая рядом с кнопкой играть. И нажать удалить папку профиля игры. Вам, правда, придется после этого настроить э, такие настройки, э, как э, графика заново. А звук заново и метрики заново вот все остальные настройки у вас сохранятся соответственно вот так вот вот так вот это все фиксится я перепробовал все варианты ничего не помогало а потом просто удалил папку профиля игры и попробовал зайти на другой сервер не на москву как до этого и все у меня все сработало так что пользуйтесь всем пока